Всем привет, вы на канале аниме -кун. озвучиваю я Гранд Ниндзя, и это ТУП-5 аниме жанра зверолюди и люди номер два. Номер один, Академия Сэттен, объединимся. Добро пожаловать в частную школу Сэттен, где вся жизнь сплошной естественный отбор. Ведь обучаются здесь всевозможные представители фауны. Есть и зебры с лошадьми, и Мюдиведи, учитель тиранозавр, а директор вообще Анамолакарис. И вот в эту странную школу поступают целых два человека, Зин Мальзама и Хитоми Хино. Но это далеко не все странности, которые ждут нас в этом учебном заведении. Номер два. Загадочная история Канаханы. Где-то и далеко-далеко, вместе скрытым от глаз людей, расположилась деревушка, населенная разными духами и якаями. И здесь, на горячих источниках, канахана есть загадочная гостиница в старинном японском стиле. Ее особенность в том, что каждый день туда заселяются разные сверхъестественные существа, которые странствуют по магическому миру. Однажды в Канахану устраивается лисичка Юкай по имени Юзу. Неуклюжая, но очень умная барышня. Пришла она из гор, и поэтому такая роскошь, как ее предлагается владельцам гостиницы, для нее непривычна. Теперь изо за дню в день Юзу и е коллеги ждут новых посетителей, чтобы дать настоящий отдых в этом сказочном месте. Номер три. Сверходаренным школьникам даже другой мир нипочем. Семь старшеклассников, попав в авиакатастрофу, обнаруживают себя в ином мире, где существует магия и зверолюди. Совершенно не растерявшись, они организовывают строительство АЭС, в кратчайшие сроки берут под контроль экономику крупного города и объявляют войну злым дворянам. И все потому, что они необычные люди, Каждый из семерки гений своей области, будь это политика, медицина или экономика. Номер 4. Собачья жизнь. Синку Идзуми был обычным веселым и спортивным подростком, учащимся в международной школе кинокапа в Японии. И жил обычной жизнью до тех пор, пока его внезапно не призвали в другой мир под названием Планет. Жители этого мира практически не отличаются на вид от людей, за исключением одной детали. У них растут звериные ушки и хвостики. Юношу призвала в этот мир имеющая собачьи ушки принцесса Республики Бискотти Мельхиор Ферианна Бискоти. И сразу же попросила у помощи в войне против кошачьей львиной армии Галет. Номер пять. Заботливая восьмистолетняя жена. В несчастливой и напряженной жизни молодого служащего Накана вряд ли можно разглядеть позитивные моменты. Что уж говорить об отдыхе и развлечениях. Парень с утра до вечера пашет на своей работе, уделяя ей почти все свободное время. Но однажды ночью, вернувшись после очередного трудового дня и едва открыв дверь своего дома, он обнаружил, что какая-то маленькая и симпатичная девчушка с лисими ушами и хвостом готовит для него ужин. Отойдя шока и перекинувшись с незнакомкой парой фраз, Накана узнает: Имя сынка, профессия летняя кисуне посланная на землю из мира духов, чтобы спасти хозяина дома от его несчастной жизни и помочь ему снова обрести счастье. С этого момента, благодаря сценке, жизнь Накана непременно начнет меняться к лучшему.